Привет, меня зовут Ярослав. Ты на канале Сквозь к звездам. К сожалению, белорусский YouTube сейчас, в данный момент, выглядит так. Но, думаю, он нам в ближайшее время не понадобится, а только для того, чтобы залить видеоролик. А если вдруг поломка не устранится, ну, я все-таки надеюсь, что это на YouTube какие-то технические проблемы, а не наши называемые власти, пытаются с ним бороться. В любом случае есть VPN, и я думаю, что моя информация дойдет до вас. Недавно я делал обзор на сайт криптовалюты и gold вот такой вот сайт одностраничный появился и тут есть такой раздел что вы ну чуть ли не моментально автоматическая продажа и покупка за 15 минут можете купить или продать криптовалюту и gold ну или обменять ее на binance токен bnb токен кошелек binance токена можно найти в приложении trust wallet а на любой операционной системе он есть это или ios или android ссылка на приложение также будет находиться в описании и некоторым мне понятно как это сделать как например Например, продать криптовалюту и голд, обменять ее на binance токен давайте я сегодня вам это и покажу но ну, для начала мы берем номер своего Binance токен кошелька и вставляем его сюда. Эта фраза, она не обязательна. Если кошелек ее не требует на пополнение, то и не надо ее вводить. Дальше нажимаем на кнопку E-Gold на BNB. После чего у нас открывается такое окно. Тут есть и QR-код. Мы если скачивали кошелек E-Gold на свой телефон, то можете просто отсканировать QR-код и у вас все, все данные забьются. Также есть короткая ссылка пополнения. E-Gold кошелек пополнения. И егольд метка пополнения. Ну, давайте возьмем первое. Короткая ссылка пополнения перейдем в html версию и e gold кошелька и вставим просто сюда эту ссылку тут у нас автоматом срабатывает вбивается номер кошелька дальше мы вводим нужную сумму которую мы хотим обменять на binance стоки. но ну, пускай это будет 1000 монет и e gold попробуем с нее и нажимаем отправить мы видим что при том варианте если мы выбираем короткую ссылку пополнения то у нас сразу код вбивается то есть нам его вбивать не надо. Но ну, а если мы берем просто кошелек не по короткой ссылке, а в то поле, куда я вставлял, ну вот давайте еще раз это все сделаем. Вот у нас кошелек пополнения, но мы можем в принципе взять его на сайте и отсюда. Берем, просто вставляем, он в принципе у нас не должен поменяться. Дальше мы переходим на эту кнопочку, и тут у нас требует метку. Метку обязательно указываем, потому что тут написано, что... Без правильной метки средства пропадут а Поэтому метку не забываем указывать Метка, она вставляется вот сюда Мы видим рядом с пином Вот справа сюда вставляется метка Давайте скопируем метку Мы ее берем, копируем вот тут прямо на кнопочку Можно и так выделить Но надежнее будет нажать на значок копирования И вот просто берем ее сюда и вставляем 397, 52, 781 Ну, в принципе, я думаю, что если я вот ее отсюда скопировал и давайте отсюда мы ее полностью удалим и еще раз вставим То это будет полностью правильно Теперь нам надо ввести наш закрытый ключ Это вот где очень много символов было Сейчас я его скопирую и вставлю сюда Вставил свой закрытый ключ и нажимаю отправить Я нажимаю отправить Сейчас мне на экране появится у меня галочка такая Что ваши монеты, вот транзакция ушла в сеть Сейчас 15.07 я ставлю на паузу, и давайте посмотрим, в течение которого времени монеты придут ко мне на кошелек. То есть проверим с вами, как это работает, и я скажу вам, сколько времени у меня это заняло, а криптовалюту Binance Coin можно обменять на обменнике BestChange ссылка будет находиться в описании под этим видеороликом и там вы можете посмотреть уже куда вы можете конвертировать данный токен Binance токен на данный момент монета стоит 28 долларов 90 центов Ну и давайте даже пока идет время я тут буду поглядывать на свой кошелек мы перейдем на обменник BestChange и посмотрим а куда же мы можем там деть эту криптовалюту binance токен я попал на обменник ссылка находится в описании и тут нам надо найти binance токен мы тут просто листаем и ищем bnb на самом деле я первый раз сталкиваюсь с этой криптовалютой у меня просто вот установлен кошелек trust Wallet. я посмотрел там есть да действительно есть binance токен binance coin даже вот так он называется и вот мы его нашли а после ZRX и bnb а вот тут он находится мы выбираем например Например, если мы хотим отдать его, мы просто на него нажимаем, и справа в колонке нам предлагаются пары, на что мы его можем обменять. В принципе, почти что на все пары, которые тут присутствуют. Ну вот, видим, некоторые серым цветом помечены, но почти что на все можно обменять. Дальше идут банки. Интернет-банкинг, Сбер, Альфа, Русский Стандарт, ВТБ. В общем, почти что все. Почта, банки всякие. Также, я думаю, будут белорусские. Вот Visa, USD рубль, евро, белорусские, казахстанские рубли Польша, Молдова, наверное, это, я не знаю, Турция, Туркменистан, Турция, что это? А, то есть любой банк Беларуси, Казахстана, Украины, любой банк Евро, то есть очень много валют, на самом деле, на которые можно это все дело обменять. А, также есть Nix Money, также есть Skrill кошельки, Advanced Cash, PayPal, Perfect Money есть, вебмани есть киви кошелек есть то есть видите какое обилие на что можно поменять свои бинанс токены в принципе криптовалюту и e голд в P2P обменники можно все это дело поставить и ждать человека который у вас приобретет именно за нужную вам валюту ваши монеты и e голд но тут разработчик сделал такой сервис где вы моментально можете ну как моментально в течение 15 минут вот я обновлю свой кошелек у нас прошло получается три минуты монеты еще нету но в регламент мы еще укладываемся вы можете в течение 15 минут но если вы понимаете что вам срочно надо продать криптовалюту и голд вы можете это сделать это сделать за Binance токен. А потом Binance токен на мониторинге обменников а, в принципе обменять на то, что вам надо. Тут вот мы, например, выбираем. Ну давайте, что мы выберем? Я, например, часто пользуюсь WebMoney. И у меня тут есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь обменных пунктов. Это надежные обменные пункты. И мы тут видим в одном 4000 отзывов, в другом 2000 отзывов. И они отсортированы сразу по курсу. Также можно тут выбрать двойной обмен посмотреть то что мы отдаем сколько отдаем сколько получаем и нам тут даже вот этот обменник выстроит цепочку двойной обмен чтобы мы как можно меньше потратили на комиссии чтобы конечный приход валюты которую мы хотим получить он был ну как можно больше чтобы комиссии с нас не списывали и можно посмотреть вот тут значки на каждом обменнике стоят, просто наводите если вы с компьютера и смотрите что это обозначает например вот тут буквочка m стоит данный обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме но на самом деле перед каждым обменом можете прямо переходить на обменник вот давайте выберем первый попавшийся и зачастую почти что на сто процентов в каждом из этих обменных пунктов есть оператор онлайн вы просто открываете этого оператора но ну вот мы видим пока что у меня такой возможности нет возможно это только для зарегистрированных пользователей обязательно тоже смотрите потому что очень часто бывает что произвести обмен можно только зарегистрированным но тут вот это например тоже было бы указано а тут вот мы видим только что в ручном или в полуавтоматическом и данный обменный пункт выплачивает средства через сторонние платежные системы ну еще вот такие вот дела иногда происходят. но вот тут мы видим появился оператор в правом нижнем углу давайте я его сюда выдвину и мы можем задать любой вопрос написать в какие сроки будет выполняться обмен то есть любой вопрос который у вас вдруг появился вы можете написать это абсолютно в каждом обменном пункте я думаю есть которые представлены на best change и все задать свои интересующие вас вопросы и оператор вам ответит потом вы уже сделаете выбор обменивать на этом обменнике или искать другой в общем я думаю все удобно если вам в скором времени надо свои монеты и e gold обменять на что-нибудь или наоборот вы хотите купить криптовалюту и e gold а например нету вот в пи обменниках нету этой валюты именно за ту платежную систему Систему, которую вы готовы отдать за криптовалюту и gold тогда вы просто тоже конвертируете выбираете только уже в правом столбике монету bnb а, ну давайте мы тут вот сначала так сделаем теперь в правом столбике выбираете монету bnb и смотрите а за что ее можно купить вот она у вас помещена тут выбираете за что вы ее хотите купить я думаю что одна из ваших платежных систем тут будет в любом случае представлена ну например пускай это будет Сбербанк нажимаете сбербанк за сбер можно купить и вот тут уже смотрите данный обменный пункт может потребовать верификацию банковской карты клиента вот на это тоже обращайте внимание вот эти первые банки если вдруг вы не хотите верифицироваться в обменнике то просто выбираете первый обменник в котором убран этот значок и тут без верификации вам обменяют ну и обязательно смотрите на лимиты от 3 до 50 тысяч тут у нас указан резерв Сколько мы можем обменять тут указывается вот мы наводим максимум валюты binance coin вот на этом обменнике только 134 монеты есть ну а тут указан курс по какому курсу вы приобретете одну монету давайте я обновлю trust wallet а, пока что монеты ко мне не пришли прошло у нас получается 7 минут всего лишь 7 минут прошло в обратном направлении все, в принципе, плюс-минус. Ну, давайте нажмем назад. Вы просто вводите кошелек свой еголдовский, e например, вот тут его копируете, вводите сюда метка нужна пин-код нужен для того если вы пополняете ну какой-нибудь а, обменный пункт или биржу где вам нужен пин-код для того чтобы индифицировать ваш кошелек или если вы пополняете сайт игол e давайте я перейду вот на сайт ego.pro. кстати вот я смотрю у меня партнеров там если со всех уровней взять почти что 300 человек и вот я вижу что люди держат монеты на сайте да заведите вы себе кошелек и переведите монеты туда как минимум от 4 процентов вы там будете получать если вы хотите получить кошелек бесплатно от меня то просто перейдите по ссылке в описании заполните таблицу там сделайте все по инструкции и получите кошелек переведете туда монеты и будете получать от 4 процентов в месяц на самом деле это все очень замечательно вот видите я тут свои монеты не держу потому что ну а зачем мне зачем мне терять доход если я нажимаю пополнить кошелек то вот именно вот этот кошелек в обменнике Gold, то вот мой кошелек, указывается. А тут метка: вот это, и есть тот самый пин код. Если вы хотите перевести монеты, например, на e Pro то обязательно на сайте. Надо вставить пин-код. Тут написано, что не обязательно, но это не обязательно, если я на свой личный кошелек перевожу. А тут кошелек обменника получается и пин-код нужен для того, чтобы идентифицировать, что это именно на ваш счет переводится монет. Потому что этот кошелек общий для всех пользователей и различает их только вот эта метка. Поэтому я тут давайте вводить не буду, нажимаю BNB на e-gold. Нажал я эту кнопочку, и тут мне пишут, что надо сделать. Мне надо сделать а, со своего BNB-кошелька, отправить нам вот этот BNB-кошелек и указать мемы. Обязательно это дело тоже указываем. Кстати, мне монеты вот уже пришли. Сейчас я не знаю, покажу вам, будет ли это видно через камеру. А, получается, что в 15.16 15, пришли. 7 плюс 7 14. Ну, плюс-минус получается, что мне за 9 минут... Пришли мои монеты на кошелек. И мы видим, что 18 27 Вот тут вот, не знаю, на этой камере будет видно или нет. Я еще скриншот прикреплю. Но действительно, вот в течение 10 минут монеты поступили ко мне на кошелек. И обязательно со своего кошелька, вот, например, я захожу. Если я захочу отправить кому-нибудь Binance Coin, то вот. У меня есть тут поле адрес получателя. И есть поле мема. Мема фраза, а, мема код, вот этот мы его обязательно копируем. Это опять-таки, чтобы вас идентифицировать, чтобы понять, что именно вы отправили эти монеты, и чтобы отправить им на ваш кошелек а, криптовалюты и gold. Отправляем и в автоматическом режиме, вот в течение 15 минут по регламенту, ну, может там задержка будет иногда небольшая, я первый раз вот перед вами воспользовался, и мне монеты поступили, ну, получается за 9 минут. А, и все отправляете и вам больше ничего не надо делать вот так вот все очень просто все очень легко если у вас остались какие-нибудь вопросы то пишите их в комментарии также если у вас есть вопросы какие нибудь по криптовалюте и гол то можете написать их также в комментариях если потребуется какой-то короткий ответ то я сразу там на него отвечу или кто-нибудь из зрителей этого видеоролика ну а если нужен будет более развернутый ответ то я обязательно запишу видеоролик ну и давайте проведем акцию вторую акцию под предыдущим видеороликом кстати еще не собралось 10 комментариев так что посмотрите его он называется там новости и e gold там первые 10 людей которые напишут комментарии по теме видеоролика и в конце оставят свой кошелек и e gold получит от меня по 10 монет и e gold отправлю монеты а когда там соберутся все 10 первых комментариев вот именно со своими кошельками в конце чтобы за раз сесть все это сделать ну и давайте в этом видеоролике также проведем такую акцию первые 10 комментариев по теме видеоролика в конце которых будет номерах кошелька и gold также получит от меня 10 монет в подарок до скорых встреч